Всем привет! С вами Иван 539 и я возвращаюсь с новыми идеями прохождения карт и очень много интереса. И вот это мой новый скин, я теперь не опер, как раньше. А О -о -о -о -о. мой ник можно увидеть под описанием. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и я хочу объяснить, что я скоро сюда. Создав на свой, ну, серый, с уже офигительными лагинами, И давайте посмотрим, так что-то я не понял, что надо понимать. дальше вот это называется приготовься к серии и вот моя будет вот у меня будет такой спавн ну он еще не доделал на это и это просто так первоначально там будет телепорты города все такое но это равнина там большая она длинная и потом леса идут это я так сделал специально для вас это вот такие башники интересные. Вы сможете. Ой, вы сможете в них. Сможете в них очень много убрать, И очень интересно. И лаунчеры, и все будет. Э, замок строю я. Без иди без помощников. Строю я один. для ну те, как колонны. Ладно, так поднимемся. Вот так они выглядят. Снаружи. Позже как он выглядит, снутри Ну, с... ну смотри, так, а снаружи вот так. Это еще не полностью, там еще будет так вести, и тут будет уже спавн, где свинья. Значит, или там есть свинья. Да, там свинья скромный. Вот так он как-то выглядит. И рядом как раз деревушка, что-то я в нее даже не заходил. Ну, как вам сказать... Что ж, мне что для вас сказать. Больше, наверное, нечего, что скоро будут выходить карты но на прохождение со мной. И play может, тоже будут, но еще не скоро. Так что, мои слова. Всем до скорых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Ешьте печеньки. И будьте здоровыми. Всем пока.